Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель нашей компании – это Елена Евсеенко. Я, прежде чем начать презентацию, хочу обратиться, ребята, к нашим спонсорам, лидерам. Оповестите и вы, все партнеры, в ссылка есть во всех чатах. Более недели тому назад наш сайт был перенесен на другой сервер. И поэтому ссылка наша изменилась. Для того, чтобы пополнять кабинеты, выводить денежные средства, обязательно должны перейти по новой ссылке и сделать авторизацию в свой кабинет. Это самое главное. Второе, ребята, при выводе, прошу вас, пожалуйста, денежных средств, прежде чем ставить на вывод, зайдите в свой профиль, проверьте пожалуйста, правильно ли у вас прописана, указана ваша почта. Так как некоторые партнеры неправильно указывают почту и э, письма не приходят на почту. Как только вы написали, вы указали, э, сделали, например, заявку на вывод, и нужно перейти обязательно на свою почту и найти письмо от, именно от Идеал М. Письмо может попасть в спам. Если в течение минуты не пришло письмо, нет ни входящих, нет с вами вы заново заходите в кабинет и заново делаете заявку. Обращаю ваше внимание, пожалуйста, кабинет и почта должны быть в одном браузере. И если вы открыли кабинет, например, в Яндексе, а почту открыли в Google или в Опере, письмо не придет никак. Поэтому открыли кабинет, а рядом с кабинетом в браузере открываете почту. И письмо иногда может попасть в спам. Поэтому открываем спам и ищем тоже там письмо. Третье. Что я хотела еще сказать? Обращаюсь к нашим лидерам, обращаюсь к спонсорам. Ребята, у нас участились случаи того, что делают в, нашем, в нашей компании, делают живые очереди. Обращаю ваше внимание, не делайте никаких живых очередей. Наш маркетинг и наша компания не предназначена для живой очереди. Вы заводите людей, в, те, которые даже не знают о том, что у нас работают на некоторых площадках а реферальная программа на три уровня в глубину. Вы просто, дорогие лидеры, воруете у наших партнеров деньги. Вот честное слово, э э обидно становится за этих партнеров. Вы новички, которые только что пришли в интернет, вас приглашают в команду, спрашиваете сколько вы должны пригласить партнеров. Есть обязательные, у нас есть обязательное приглашения. У нас нет в компании никакого пассива. Если вам говорят, что приглашают на пассив в Идеал М, сразу же отказывайтесь. Отказывайтесь только потому, что вас хотят обмануть. У нас нет и никогда не было и не будет пассивного дохода. Вы только можете себе лично сами, проработав на одной из площадок, сделать себе пассив. Только вы его сможете сами сделать. Вы сможете создать большую команду, где вы будете получать от команды. Команда будет двигаться по столам, по площадкам, и вы будете сидеть на пассиве, если уж так хотите и только так вы сможете выйти на пассив. Но а с первого дня у нас пассива нет. А поэтому обращаю ваше внимание еще раз. У нас есть обязательное приглашение. Следующее еще хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые пишут в личку, почему не сделать вывод инстантом. Нет, ребята, у нас нет, не было и никогда не будет вывода инстантом. Ваши деньги, заработанные нашими партнерами, у нас мы работаем, некоторые команды работают с очень большими суммами и, конечно, на кабинетах большие суммы денег. Подтверждение обязательно через вашу почту. Вывод обязательно. И следующий это амбарный замок. Это, конечно, проверяет все ваши заработанные денежные средства администрация и только тогда вам выводят или на карточку, или вы на какую платежную систему вы указали. Еще обращаю ваше внимание, такие случаи у нас были. И, наверное, практикуют нерадивые наши спонсоры-лидеры, которые заводят людей и... Человек не пригласил человек не пригласил ни одного партнера, ни в команду, но вы его двигаете по площадке. Вы создают новые аккаунты, и из кабинетов партнеров перегоняют деньги на новый аккаунт, где, ребята, в каждом аккаунте у нас, в каждом кабинете есть окошко «Заработано», «Выведено» и на балансе «Заработано 0 а на вывод ставите 50 тысяч. У нас же здесь есть, все проверяется от начала до конца. Все деньги были вернуты на а, аккаунт, тот, с которого вы этот э, внутренний перевод сделали. Поэтому обращаю ваше внимание, не давайте никакие свои... Пароли от кабинетов никому. Это ваш бизнес и вы управлять должны только сами. Или если вы же даете, так вы же знаете, кому вы даете свои пароли. Ну а теперь переходим к нашей презентации. Наша компания официально зарегистрирована. Документы на легализацию вы всегда можете посмотреть на главной странице сайта. Также на главной странице сайта у нас есть дорожная карта, где вы можете изучить нашу дорожную карту, посмотреть, как мы развиваемся. И выбрать сразу же здесь можно выбрать на главной странице себе площадку, на какую площадку вы пойдете зарабатывать. Также на главной странице сайта у нас есть бегущая строка, которая оповещает о том, что у нас проводятся ежедневно вебинары. Вы всегда можете зайти по этой ссылке в 19.00 или же привести с собой, конечно, своих друзей, которые еще даже не зарегистрированы, а хотят познакомиться с нашей компанией. Ну. У нас самые большие преимущества, это то, что я уже сказала, что официально зарегистрировано, нет абонентской платы, вход открыт у нас в любую площадку и в любой стол, на любой площадке. Ни на одной площадке у нас нет ни накопительных столов, нет у нас никаких отчислений ни на развитие компании, ни на администрацию. У нас все честно, прозрачно. И платежеспособна. У нас на некоторых площадках есть трехуровневая партнерская программа, которая увеличивает ваши доходы. Работаем мы с такими платежными системами, как Сбербанк. У нас есть и Пайер подключен, и Перфект Мани, и Касса Фрей. И, конечно, есть внутренние переводы. Заработал и получил. И в тот же день себе поставил на вывод. Деньги у нас очень э, надежно хранятся под двумя, как я уже сказала, двумя амбардами замками. А, поэтому э, нет у нас, э, э, я считаю, что нет никаких таких компаний, где а, так четко все, а, досконально все проверяется. Эн... И давайте начнем, наверное, презентацию именно с этой площадки. Площадка у нас, она недавно стартовала, 1 июня. Она очень маленькая, но она очень и доходная. Здесь всего лишь один стол, но они рядом стоят. Два стола, которые в первый стол ход 750 рублей, а на второй стол 7500. Это независимые столы друг от друга, Вход можно входить и на тот, и на тот. Можно работать на одном столе на 750, можно работать на с половиной Но можно сразу же, как у меня заходят в команде, это заходит на первый и второй стол. Сразу же два стола активируют. Давайте разберем маркетинг. Маркетинг, он очень, она и называется беговая дорожка, бег по кругу. Здесь вы будете постоянно получать денежные средства. Приглашения нужны везде, не только у нас в компании, а в любом проекте, в любой матрице без приглашений вы ничего не зарабатываете. А у нас тем более эти площадки это партнерские программы, где деньги идут четко, все до одной копейки, от партнера к партнеру. Итак. Вы активировали за 750 рублей а, эту площадку и пригласили первого партнера. И получаете 750 рублей на баланс для вывода. А второй партнер вам всегда будет давать реинвест именно этого стола. С третьего партнера вы по опять получаете 750 рублей. И так до бесконечности, ребята, сколько вы будете приглашать, столько и будете получать. Итак, следующий стол это который на 750 рублей. Одинаковый маркетинг. Это с первого партнера вы получаете 750 на баланс для вывода. Со второго партнера вы всегда будете идти реинвест именно этого стола. А с третьего вы опять будете получать 750. Четвертый опять будет приносить 7500, пятый реинвест, шестой опять тысяч 15500 на баланс для вывода. За один круг вы зарабатываете 15000, здесь за один круг 1500. Ну, ребята, здесь уже ваше желание, то ли работать с большой суммой, то ли работать с маленькой суммой. Ну, это... Можно здесь работать на этой площадке даже с одним партнером, который у вас активно партнер, пришел самый активный партнер, он активировался и начинает работать. Он приглашает первого партнера к себе, второго партнера пригласил, его реинвест полетел к вам. Вы за него уже получили 750 рублей. Третьего партнера он пригласил. У него закрылся этот стол, он выставляет брони. Брони у нас выставляются у нас полностью на всех площадках. Бизнес наш полностью управляемый. Выставляются двойные брони, что очень удобно. Ни один партнер не пролетает мимо. Вот. Он Приглашает четвертого партнера, пятого приглашает, он опять пришел к вам, его реинвест. И у вас реинвест полетел к вашему спонсору. А, шестой партнер, у, у него закрылся стол. Седьмой партнер, восьмой партнер, как только идет реинвест, вы опять получаете а, 750 рублей на вывод. И так до бесконечности. Ну, я считаю, что сидеть с одним партнером, это не очень выгодно. А, партия, а, выгодно очень приглашать и получать денежные средства на баланс для вывода. Итак, следующее. Все понятно по этой площадке или же есть какие-то вопросы? Если понятно, идем дальше следующее. Следующая площадка – это наша любимая площадка. Мы с ней стартовали. А, это наша а, самая, самая, наверное, всех любимая площадка. А, так, она называется «Идеал М-Мини». А, здесь, как вы видите, 5 рабочих столов. А шестой стол – это выплаты. Но у нас здесь на этой площадке со второго стола открывается реферальная программа на три уровня в глубину. И вы будете зарабатывать на этой площадке больше, чем с перехода на переход из стола в стол, больше на реферальных вознаграждениях ход открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Хоть с третьего, хоть с четвертого, хоть с пятого, даже можно с шестого на 50 тысяч с любого. Можно на первый и второй ходить, можно первый, второй, третий. Короче, здесь это выбор ваш. Начнем с первого стола. С первого стола, как только приходит первый и третий партнер, нам всегда будут давать, что переход куда во второй стол. Это 3000. Полторы и полторы это 3000. А вот со второго партнера это на всех столах. Вы возвращаете свои полторы тысячи на баланс для вывода. И так вы, у вас открылся второй стол и вы ваш первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. 3000 идет в накопительный. Второй партнер закрыл свой первый стол и пришел к вам, встал на это место, вы сразу же получаете тысячу на баланс для вывода, а тысяча идет ваше спонсору и вышестоящему спонсору. А вот третий партнер, когда приходит и становится на это место, то идет переход за 6000 тысяч третий стол. Но здесь еще... Как только срабатывает ваша вторая линия, вы получаете 3000 на баланс для вывода. Как только срабатывает ваша третья линия, вы получаете 9000 тысяч. Итого вы только на реферальных вознаграждениях на втором столе зарабатываете 13000 тысяч. Шикарно, шикарно. Итак, первый партнер закрыл свой второй стол и пришел встал на это место. В накопительный идут 6000 Второй партнер приходит и становится на это место. Вам сразу же идет клон и летит ваш во второй стол. Вы можете выставить бронь под любого своего партнера. Посмотрите в своей структуре, кому помочь. Ваш клон или же закроет ему, он перейдет, станет к вам на третье место. Или же поможет ему получить деньги на баланс для вывода. Это все делается по желанию вашему. Итак, вы получаете 1000 рублей. Спонсор получает и вышестоящий по 1000. А вот третий партнер вам сразу же дает переход на четвертый стол за 12000. А как только срабатывает ваша вторая линия, вы получаете 3000 на баланс. Третья линия срабатывает, вы получаете 9000. Итак, вы перешли уже на четвертый стол, и как только первый партнер закрывает свой третий стол, он, конечно, приходит, становится к вам на это место. Все партнеры первой линии, они проходят все столы, к вам становятся все до одного стола. Партнеры второй линии, они и партнеры третьей линии становятся как партнером второй линии. Абача, первая линия. Почему мы всегда говорили и говорим о том, что нужно развивать свою первую линию. Чем больше у вас будет партнеров в первой линии, тем вы будете больше зарабатывать. Итак, второй партнер закрыл свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. И вы сразу же получаете 7000 на баланс для вывода, по 2,5 получает вышестоящий и ваш спонсор. А третий партнер... Вам дают первый и второй партнер, третий, вернее, партнер 12, 20, 12 и 12, это 24. Они дают переход за 24 тысячи в пятый стол. А как только срабатывает ваша на четвертом столе вторая линия, вы получаете 7500. А как только срабатывает третья линия, вы получаете 22500 рублей. Итого вы только на четвертом столе заработали 37 тысяч Отлично, да, я считаю, что это очень хорошо. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и пришел, стал на это место. Накопиление идет 24 тысячи. Второй партнер приходит, сразу клон летит в третий стол, вы выставляете, конечно, брони, и вы можете, прежде чем поставить этого партнера, вы просмотрите в своей структуре, какому партнеру можно помочь. И вы выставляете бронь под этого партнера, тем самым помогая ему переходить из стола в стол. Итак, вы получаете сразу же 10 тысяч на баланс для вывода. 2 тысячи идет в накопительный баланс. А вот... И как только срабатывает вторая линия, вы получаете 9000 А как только срабатывает третья линия, вы получаете 27 тысяч. Третий партнер вам дает переход 24 и 24. Это 48 тысяч и плюс 2 тысячи было в накопительной. 50 тысяч вы перешли в ваше служение. Полностью стол зарплатный, шестой стол. Но вы здесь только на этом пятом столе заработали 46 тысяч. По 3 тысячи получили ваши спонсоры, вышестоящие и ваши непосредственные спонсоры. Как только первый партнер закрыл свой четвертый стол и пришел встал на это место, вы получаете 35 тысяч. А за 15 тысяч у вас активируется автоматом, наш идеал м макси а вот второй партнер вы получаете 50 тысяч третий партнер 50 тысяч и того ребята вы зарабатываете на слайдах у нас всегда расписано 3 на 3 вы зарабатываете если только у вас будет только 3 ваших реферальных первой линии 3 партнера и вы с этими тремя а, партнерами зарабатываете 244 тысячи. Хорошо? И плюс активировался у вас за, 2, за 15 тысяч. Ага, идеал М. Макси. Следующий. Это идеал М. Макси. Да, здесь уже более серьезные деньги, ребята. Конечно. Здесь первый стол у нас стоит 15 тысяч. Здесь точно также открыт вход в любой стол. Вы старт своего бизнеса можете делать с любого стола. Вы можете не обязательно переходить с идеал мини. Вы можете отдельно купить за 15 тысяч и работать только на этой площадке. По этой программе. Это очень хороший доход, ребята. И сейчас вы посмотрите, как. Как же распределяются деньги и сколько вы здесь можете заработать на, этом, на этой площадке, вложив всего 15 тысяч. Итак, с первого партнера и с третьего партнера у нас идут 30 тысяч, переход во второй стол. 30 и 30 идут 60 тысяч, это идет переход в третий стол. 60 и 60 это 120, переход идет в четвертый стол. А здесь первый, с первого и третьего это идет 120 и 120 это 240. В пятый стол идет первый и третий. А вот смотрите. 240 и 240 и плюс 20 тысяч, это 500 тысяч. А это полностью ваши, ваши полностью зарплата, ваши полностью шикарные заработки. Как только к вам приходит становится второй партнер, вы, 5 тысяч идет у вас на баланс для вывода. А вот за 10 тысяч у вас активируется фабрика клонов МАКСИ. Это тоже шикарная площадка, мы сейчас ее будем разбирать. А вот второй партнер на, этой, на этом столе вы получаете 10 тысяч. Здесь уже начинает работать ваша реферальная программа на три уровня в глубину. Как только срабатывает ваша первая ли, вторая линия, вы получаете 30 тысяч. Как только срабатывает ваша третья линия, вы получаете 90 где по 10 спонсоров, по 10 тысяч получают ваши спонсоры? Итого вы только с одного этого стола зарабатываете 130 тысяч. Шикарно, очень хорошо. Очень хорошо. Итак, первый и второй дали переход вам в четвертый стол, а вот ой, третий, ребята, а вот второй партнер вы получаете сразу же 10 тысяч на баланс для вывода. Клон летит во второй стол. Вы выставляете брони. Можете своему партнеру. Можете под своего клона поставить. Это желание только ваше. Вы получили 10 тысяч. 10 тысяч получил ваш спонсор и вышестоящий спонсор. Как только начинает сработать ваша вторая линия, вы получаете 30. А третья линия вы получаете 90. Вы также получаете на этом столе 130 тысяч. А вот четвертый стол... Здесь уже более да, жирные реферальные вознаграждения. Здесь как только становится к вам второй партнер, вы получаете 70. По 25 получают ваши спонсоры. Как только срабатывает ваша вторая линия, вы получаете 75. Как только сработала третья линия, вы получаете 225. Итого вы получаете только с этого стола 370 тысяч. Пятый стол. Со второго партнера вы получаете 100 тысяч на баланс для вывода. Ваш клон летит в третий стол по вашей броне. брони Вы сами управляете своими бронями. По 30 тысяч получают ваши спонсоры. И как только сработала ваша вторая линия, вы 90 получили на баланс для вывода. Третья линия вы получили 270, итого вы получили 200, 460 тысяч только с этого стола. А вот когда приходит первый партнер, вы получаете 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер, третий партнер, вы опять получили 500 тысяч на баланс для вывода. Итого вы заработали, на слайде расчет сделан 3 на 3, что у вас будут всего 3 ваших а, личника. Но у вас же не 3 личника будет, и вы заработаете, конечно, в много раз больше, чем здесь а, а, а, сделан расчет. По а, 3 на 3 вы зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч. Шикарно! Я считаю, что это шикарно. Очень даже. Очень даже. Итак, у нас есть такая социальная площадочка, которая называется «Микромани». Ну, она сделана и для заработка, ребята, и в помощь нашей основной программы «Идеал М-Мини». Эта площадочка, она маленькая, Входная составляет э, 500 рублей через удвоитель, но здесь открыт в любой стол. Вы можете заходить и сразу на третий стол, можно заходить на второй, а на тысячу, здесь на две тысячи, но можно через удвоитель. Что дает удвоитель? Удвоитель дает два партнера, которые дают вам переход за тысячу рублей а во второй стол. А Первый партнер закрыл свой удвоитель и пришел стал к вам на это место, а тысяча идет в накопительный. Второй партнер закрыл свой удвоитель и пришел стал к вам на это место, и вы получили тысячу на баланс для вывода. А вот третий партнер у вас идет накопительно С первого и с третьего. И у вас, получается, за 2000 активируется этот третий стол. А на третьем столе первый партнер, как только становится к вам на это место, закрыл свой второй стол у вас сразу же открывается реинвест первого стола это удвоителя за 500 рублей и за полторы тысячи у вас шклон летит то ли он станет на это на первое место то ли он станет на второе место и принесет вам полторы тысячи на баланс для вывода то ли он станет к вам на третье место и даст переход во второй стол это уже смотрите выставляете брони сами по своей структуре. Может быть, вы ставите бронь по своего партнера и тем самым поможете ему перейти на другой стол или же получить выплату. А второй партнер, вы получаете 2000 на баланс для вывода. Третий партнер, 2000 на баланс для вывода. Итак, ребята, здесь вы работаете до бесконечности. Доход не ограничен ничем. Единственное, что может ограничить доход, у нас в компании. Это только ваша лень. Не будете лениться, приглашать. Вы всегда будете при деньгах. Следующее. Это фабрика клонов. Мне а, а, моя знакомая в скайпе сброс, сбросила информацию и написала мне, Оля, срочно заходи в банк клонов. Сбрасывает вот этот вот а, мне а, слайд, и пишет о том, что я буквально с внука поеду, заберу через минут сорок час, я буду на месте, и я позвоню тебе, и тебе все расскажу. Я посмотрела, думаю, это наша, наша фабрика клонов. Ну, я, я даже порадовалась о том, что она с такой энтузиазмом, с такой любовью. Оля, заходи, бегом, залетай быстрее. Это банк клонов. Ну, банклонов, так банк клонов. Итак, ребята, фабрика клонов. А вторая мне сбросила тоже информацию, ребята, сейчас вспомнила, простите, отвлекусь. А другая вообще мне написала «Цех клонов». «Оля, заходи, цех клонов». Я взяла ей, перезваниваю, смотрю, это что она мне сбросила этот слайд, «Цех клонов». Я говорю, вы, Лида, читали? Здесь написано «Фабрика клонов». Она, ой, «Цех». Я, ну, конечно, «Цех по у клонов». Ну посмеялись с ней, я и сказала о том, что я уже в компании давно, со дня основания, поговорили о компании. Ну и так, фабрика наша клонов, как ее только не называют, банк клонов, цех по пошивке клонов, ну она у нас фабрика. Итак, вход на нее составляет 1000 рублей, перед вами два рабочих семиместных местных стола, а этот стол полностью вся ваша зарплата. Итак. В семиместных матрицах все вы знаете, что плечи идут куда вышестоящему спонсору. Вот поэтому я не очень люблю работать в семиместных матрицах, ребята. Честно говорю. А вот а, нижний ряд это всегда ваша зарплата. Итак, как только к вам вниз приходит, становится первый партнер, у вас идет реинвест этого стола. А вот со второго партнера у вас идет в накопительный 1000 рублей. А вот с третьего партнера вы возвращаете свои вложенные деньги на вывод 1000 рублей. А с четвертого это дает переход с первого, вернее со второго и с четвертого переход за 2000 во второй стол. Плечи идут вышестоящему спонсору. А вниз, как только приходит ваш первый партнер, закрыл свой семиместный э, местный стол, приходит, становится на это место. 2000 идет накопительный, второй тоже дает накопительный 2000, а с третьего партнера у вас 2000 идет на вывод. А с четвертой идет 6000, сразу же списывается у вас с накопительного баланса. И активируется стол выплат. Вот это, а здесь уже идет а, самая смачная, ребята. А, плечи идут вышестоящему. А вот первый партнер приходит, у вас за 1000 рублей клон летит туда, куда вы выставили бронь. И вы 5000 получили на баланс для вывода. Второй партнер, у вас опять полетел клон сюда, на первый стол. И вы опять получили 5000. С третьего партнера у вас опять полетел клон сюда. Это просто дождь клонов. И вы опять получили 5000 на баланс для вывода. С четвертого партнера у вас и опять полетел клон в первый стол. И вы опять получили 5000 на баланс для вывода. Итого, ребята, вы представляете? Вы будете крутиться здесь, на этих столах, а вы будете постоянно у вас будут закрываться, вот здесь будут идти реинвесты, реинвесты ваших партнеров, в реинвесты ваши реинвесты будут закрываться, и вы будете все время крутиться вот именно на этом столе выплат, и у вас все время будет закрываться автоматически, закрываться первый стол, и постоянно будет переход во второй стол. Ребята, это настолько интересно, честное слово клонами и бронями вы, конечно, управляете сами. Шикарная. Итак, следующий фабрика клонов Макси. А здесь уже у нас, ребята, другие возможности заработать себе на шикарную машину. А здесь можно погасить кредиты. Погасить ипотеку, работая только на этой площадке, каждый э, э, день приглашая, развивая здесь этот свой бизнес, вы э, можете очень хорошо зарабатывать. Итак, вход на эту площадку составляет 10 тысяч. Как я уже говорила, плечи. Здесь точно так же два рабочих стола. они э, э, Третий стол у вас полностью выплаты. Плечи во всех семи местах. Мы даже их и трогать не будем, они все идут вышестоящему спонсору. А вот нижний ряд – это наша зарплата. Как только приходит к вам сюда, становится первый партнер, 10 тысяч идет реинвест именно этого стола. Второй партнер, он дает в накопительный 10 тысяч, третий дает на вывод 10 тысяч, четвертый в накопительный на переход. Итак, вы перешли за 20 тысяч во второй стол. Первый партнер и второй, и четвертый вам дают переход куда? За 60 тысяч на стол выплат. А вот с третьего, четвертый это партнер, а вот с третьего партнера, ребята, это 20 тысяч на баланс для вывода. Как только становится сюда первый партнер, 10, за 10 тысяч летит ваш клон сюда на первый стол. И 50 тысяч вы получаете на баланс для вывода. Второй партнер, за 10 тысяч летит клон опять на первый стол, и вы получаете 50 тысяч. С третьего вы получаете опять 10 тысяч идет реинвест, клон летит ваш на первый стол, и 50 тысяч получаете. Четвертый опять летит ваш клон и вы 50 тысяч получаете а, на баланс для вывода. Ну, скажите, шикарно? Конечно, шикарно. Конечно, шикарно. А у нас очень хороший маркетинг, у нас очень денежный маркетинг. Всем, кому нужны деньги, ребята, присоединяйтесь в нашу компанию, в нашу дружную, а, шик, шикарную компанию. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».